Итак, финансы в государственных и коммерческих закупках. Если вы новичок и пока еще только думаете, принимать ли участие в закупках, то вам необходимо заранее позаботиться о ваших предстоящих расходах. Бывает так, что иногда вы тратите больше, чем зарабатываете, когда погружаетесь в рынок тендеров. На что будут уходить ваши деньги, если вы, конечно, индивидуальный предприниматель, у вас маленькая команда, то вам придется делать очень большую работу. От поиска до изучения самих документов, до подачи, потом исполнения контракта и так далее. Поэтому лучше, конечно, нанимать профессиональных сотрудников, людей, которые умеют хорошо находить тендеры, умеют продавать разбираются в технических заданиях и далее уже, конечно же, находить хороших исполнителей. Поэтому персонал денег никогда не жалейте. Электронная подпись плюс вам возможно понадобится агрегатор спроса, потому что искать через Google и Яндекс это очень дорого, неоправданно, вы потратите много времени. Поэтому старайтесь параллельно находить еще для себя дополнительные площадки агрегаторы и прочие механизмы, которые помогают вам собирать весь спрос, который есть сейчас в России. Обращайте внимание на комиссии площадок. Сейчас нет такого, что какая-то единая тарифная сетка у всех, особенно если вы идете в закупки по 223, 615, если вы идете в закупки коммерческие, то там вас ждут сюрпризы. У коммерческих площадок, Разные комиссии, они очень сложные. Бывает такое, что конкретного заказчика стоимость закупки имеет там, определенную стоимость, или вам нужно покупать лицензию, если вы приходите на другую площадку, при этом вы можете поучаствовать всего лишь пару раз, а лицензия стоит на 3 там, месяца. И а, бывает такое, что если начальная максимальная цена большая, да, то дополнительно еще с вас могут взять какой-то процент. И, конечно же, вам нужны деньги для обеспечения участия и обеспечения исполнения. Так, что же делать да, для того, чтобы не сильно много тратить, оставаться при этом на плаву да, и делать так, чтобы тендерный бизнес был для вас действительно прибыльным? Во-первых, грамотно просчитывайте контракты заранее. Очень много участников не рассчитывают свои силы, ну, или неправильно рассчитывают свои силы. Да, идут а, в какой-то контракт, потому что знают, что там хороший, крупный, надежный заказчик, а, и, соответственно, выходит в минус, да, дай бог, в ноль. А, есть такие нюансы, есть такие контракты, когда, возможно, вы боретесь да, за свою репутацию, и вам важно забрать этот контракт у заказчика для того, чтобы в дальнейшем этот опыт применять для других каких-то сделок. Но когда вы только начинаете, лучше идти в небольшие какие-то контракты, иметь уже при этом какие-то мощности свои собственные, да, и знать, что вы точно справитесь, исполните, и все у вас будет замечательно. Обязательно изучайте репутацию будущих клиентов. Если вы идете к государственному заказчику, то тоже заранее посмотрите, как он расплачивается. Бывает такое, что деньги в бюджете есть, но очень-очень долго их можно будет получать. В По предпоследних слайдах я расскажу, какими инструментами можно пользоваться для того, чтобы эту репутацию проверять. Особенно если вы идете к коммерческому заказчику, тем более нужно посмотреть, что у него с судами, да, как он работает со своими контрагентами, много ли он судится, часто ли он является ответчиком и так далее. Постоянно пересматривайте и снижайте расходы. Даже если у вас уже такой полный, да, проверенный цикл вашей работы, все равно э, отмечайте, смотрите, где у вас, возможно, есть э, какие-то пробелы, где вы тратите больше, а на рынке, например, уже поменялись цены или появились какие-то новые игроки, и вы можете э, покупать у этих поставщиков товаров или услуг э, те вещи, да, которые вам необходимы для исполнения контракта. Здесь вам помогут маркетплейсы. Мы всегда нашим поставщикам советуем регистрироваться в нашем маркетплейсе и размещать свои товары. И плюс идти на сторонние небольшие государственные магазины и коммерческие маркетплейсы, где вы тоже можете выступать и как продавец, и как покупатель. Поэтому не останавливайтесь только на какой-то определенной группе своих поставщиков, с которыми вы работаете, да, постоянно ищите новые. Да, на это уходит время, но при этом вы можете снизить свои расходы. Ищите новые ниши. Для этого тоже есть очень много инструментов. Посмотрите, что есть в соседних регионах. Если логистика позволяет, то работайте с другими городами, с другими областями России. Попробуйте также выходить на иностранные рынки. Никто не запрещает. Тот же самый Казахстан, где не очень много да, профессиональных каких-то классных компаний. И смотрите, например, изучайте тендеры, где не очень много участников. Да, смотрите, а почему туда выходит не очень много участников, какие там есть барьеры. Возможно, это какой-то небольшой а, барьер в виде получения лицензии да, или наличия какого-то определенного опыта. И а, таким образом вы сможете зайти в какие-то неконкурентные для себя, но уже новые да, ниши. И инвестируйте, про это я расскажу чуть, чуть попозже. Вы можете инвестировать как юридическое лицо и как физическое лицо в тендерные займы и в займы на исполнение контрактов. Когда вы смотрите, да, смотрите закупку, обязательно обращайте внимание, что вам необходимо для того, чтобы участвовать – деньги или банковская гарантия. В последнее время, конечно же, в основном требуется банковская гарантия, получить ее намного быстрее, дешевле, но банков да тоже есть а, особые нюансы а, когда вы а, когда вы а, планируете подаваться до да, обязательно смотрите сколько если вы участвуете в тендере, где нужны деньги да, то обязательно смотрите сколько у вас денег на момент подачи а, очень многие поставщики ну, попадают в такие неприятные ситуации когда Денег не хватает из-за того, что еще дополнительно нужна комиссия площадки. И э, может быть такое, да, что вы просто разницу не заметите, и не сможете податься. Обязательно следите за тем, чтобы у вас был заранее готов пакет всех необходимых документов. Будет очень неприятно, если вы купите займ, да, купите участие, и при этом не сможете поучаствовать. Да. Сразу в расходы записываете вот эти неприятные неприятные моменты с участием. Вы заранее должны знать, куда пойдете за деньгами и банковской гарантией. Обязательно изучите перечень банков, которые выдают БГшки. Они входят в список Минфина. И когда вы работаете со спецсчетами, да, тоже обращайтесь в банки, которые имеют право этот спецсчет открывать. Итак. Какие продукты сейчас есть на рынке? Я думаю, что многие из вас уже это знают. Банковский гарантий на участие, на исполнение, тендерный займ, тендерный кредит, кредит на исполнение контракта и факторинг. Факторинг ну, пока что в госдоргах не очень развитый продукт, но тоже есть. Здесь я привела список краудлендинговых платформ где можно брать деньги. Понятно, что есть банки, возможно, вы с какими-то банками уже сотрудничаете, и у вас хорошая репутация, есть какая-то какая кредитная линия, но это, скорее всего, для новичков э, вряд ли, уже для каких-то более опытных участников. Поэтому помимо банков вы можете обратиться в микрокредитные организации, в МФО э, и также пойти в лендинговые платформы, где вам либо дадут тендерный займ да, за кредитное исполнение, либо вам просто могут дать деньги на развитие вашего бизнеса, на пополнение оборотных средств. Вот такие задачи как раз выполняют эти краудлендинговые платформы, где инвесторами являются физические лица. Вы отправляете... Анкету, отправляете заявку да, на тот продукт, который вам необходим, тендерный займ, кредитное исполнение, пополнение оборотных средств. Прикрепляете, заполняете всю необходимую информацию, продлинговая платформа вас рассматривает, присваивает вам определенный статус или рейтинг. Ваша заявка уходит к инвесторам, инвесторы понемножку скидываются в ваш продукт, да, ваш заем, который вам необходим. На самом деле работает, работают эти платформы очень хорошо, работают очень быстро, рассмотрение там, меньше дня точно, и сбор денег тоже занимает не очень много времени. Вот, поэтому имейте в виду, есть такие платформы, здесь такой основной перечень, их на самом деле очень много уже сейчас, поэтому имейте их в виду, обращайтесь и не оставайтесь без денег. Так, вопросы какие-то появились? Так, так. Ага. Так, ну по поводу, а Юля отвечает, да, по поводу последних изменений. Угу. Так. Когда вы, когда вы идете за банковской гарантией или за кредитом, обращайте обязательно внимание, какой тариф у банка либо краудлендинговой платформы, не только за выдачу, но и еще какие проценты годовых да, вас ожидают, потому что бывает, что они очень иногда высокие, и вам может казаться, что вы недорого, да, за недорого взяли какой-то продукт, да, но при этом вас ожидают еще дополнительные выплаты по годовым. Смотрите на то, как быстро рассматривает банк, на да, какие у него есть требования, есть ли у него залоги и так далее. И э, старайтесь уже заранее подготовить тот пакет, который вам, необходим, который вам необходим для того, чтобы подать заявку. В основном это анкета стандартная, есть у каждого банка или у лендинговой платформы определенные нюансы. Ну, они незначительные. Кто-то, например, там просит став, кто-то не просит став. Желательно иметь такую папку, где у вас уже все будет заранее собрано, и вам нужно будет только очень быстро все это прикрепить, отправить и дождаться ответа. Лучше делать это заранее, да? не откладывать это на последний момент. И э, участвуйте в тендерах по 44 ФЗ обязательно, потому что закупки по 44 му те тендеры, где вы выиграли, они имеют большое значение для принятия решения в банках, в краудлендинге, потому что чем больше у вас опыта, тем выше у вас вероятность получить, получить тот или иной заем. То есть опыт по 44-му очень важен. А на что смотрят кредиторы, как банки, так и физические лица, да, если вы идете какую-то финансовую организацию, обязательно на ваш опыт. Это очень важно, пока вы маленькие, пока у вас немного выигранных тендеров, да, то соответственно и вам не очень большие суммы могут предложить. Также смотрят, какой был процент снижения по тому тендеру, где вы выиграли, если он очень-очень большой, это всегда вызывает подозрение, вам могут отказать. Смотрят на выписки по счету, да, поэтому тоже следите за тем, какие у вас поступления приходят. И обращают внимание на того заказчика, у которого вы этот тендер выбрали, выиграли. То есть если заказчик сам по себе с не очень хорошей репутацией, то возможно вам, как участнику, могут отказать выдачи займа. Поэтому вернемся к первым моим слайдам. Да, Обязательно следите за репутацией тех заказчиков, с которыми вы работаете. Итак, как мы можем снизить риски да, с помощью инструментов, которые представлены сейчас на рынке, представлены на нашей площадке. Давайте пройдусь по ним. Основной это анализ клиентов. У нас есть сервис проверки контрагентов. Когда вы приходите на нашу площадку, смотрите карточки товаров, либо вы смотрите сами тендеры, или пользуетесь нашим поисковиком, вы обязательно смотрите да, на то, какой рейтинг выставляет и какие сведения вам выдает система. Потому что данные собираются из открытых источников, плюс с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения мы еще и выстраиваем определенные модели да, для того, чтобы вы не сами принимали решения, ну и сами в том числе, да, но и опирались уже на какие-то а, анализы. Также есть на рынке всевозможные инструменты, как рус и так далее. Заходите. Изучайте, смотрите, и прежде чем куда-то идти, делайте какие-то выводы. Анализ рынка, он вам как раз помогает найти для себя, посмотреть, во-первых, насколько рисково, рисково это направление, с которым вы работаете, также помогает вам найти новые ниши, поизучать новую продукцию, это тоже есть в системах поиска. Если вы зайдете на какой-либо аналитический сервис, да, то можете увидеть, как ваш рынок, как, как, как ваша продукция в целом на рынке себя ведет. Да. То есть какая там конкуренция, средний процент снижения, какие выходят участники, какие заказчики покупают и так далее. Тоже есть в системе OTC и в некоторых системах поиска. Не во всех. Но в таких самых популярных есть, как Tender Plus, Tender Plus, контур и так далее. Безопасные расчеты. Тоже новый инструмент на нашей площадке OTC ⁇ безопасная сделка ⁇ Мы его сделали для того, чтобы вы безопасно проводили покупки или продажи, да, если вы выступаете как поставщик когда вам контрагент не очень известен. Да? Вот вы... Это не государственная закупка, да? это обычная какая-то коммерческая продажа, и у вас есть сомнения по поводу контрагента, вы можете воспользоваться вот таким вот безопасным шлюзом. Деньги заказчик отправляет на отдельный безопасный счет. Вы приступаете к исполнению своих обязательств, как только вы видите эти деньги, да, что они есть, что ваш контрагент платежеспособный, эти деньги направлены на вашу сделку. После того, как вы ее исполняете, и заказчик принимает да, ваше исполнение, деньги отправляются с этого безопасного счета уже на ваш счет. Очень похоже, наверное, на банковский кредитив по своему механизму. Есть, в отличие от банка, дополнительная услуга с нашей стороны. Если что-то идет не так, например, заказчик или поставщик не выполняет свои обязательства, или, например, заказчик не принимает продукцию, то здесь уже подключается, подключаются наши юристы, они следят за сделкой, проверяют ее, выносят уже какое-то заключение, и это заключение вы можете, на, на базе этого заключения можно сразу да, принять какое-то решение договориться, передоговориться, либо можно его использовать в суде. И если суд будет в вашу сторону, да, то деньги, опять же, намного быстрее к вам вернутся, потому что они хранятся на этом безопасном счете, не нужно будет ждать уже выплаты этих штрафов и так далее после того, как пройдет суд. И еще один наш продукт – это P2B платформа «Пинеза». Как раз она была создана для того, чтобы кредитовать участников, подавать им деньги на участие и в дальнейшем на исполнение э, контракта Здесь э, приходите, да, регистрируйтесь, заводите заявки, ничего нет сложного, если вам э, необходимы денежные средства. Но также я призываю вас еще и побыть э, инвестором, да, заработать дополнительные средства для своей компании или для себя, если вы хотите как физическое лицо. Э, подавая как, бы, как физическое лицо, да, по, с помощью финансирования вот этих вот как раз продуктов. Давайте сейчас просто попробую нормальным языком объяснить. А, любое физическое лицо да, и также юридическое лицо могут выступать еще на площадке Пенеза и других платформах инвесторам. Вы заносите денежные средства на нашу площадку. И когда приходит какой-то поставщик, такой же, как вы, да, участник, то э, все инвесторы скидываются, заполняют, э, заполняют его заявку, и э, таким образом он получает заем. Стартовая вообще э, не цена, да, наверное, а стартовая сумма финансирования на нашей площадке составляет 5000 рублей средний процент дохода составляет 16 это намного выше, чем если вы положите деньги на депозиты покупать облигации и так далее и совсем недавно мы запустили новый совместный продукт с площадкой ТП -ГББ. это финансирование поставщиков Газпромнефти, это не государственные торги здесь мы финансируем именно тех поставщиков, которые исполняют, продукцию для Газпром нефти. И таким образом, с помощью нашей площадки, они будут пополнять свою ликвидность, пополнять да, свои денежные запасы, чтобы как можно быстрее закупать, отправлять эту продукцию в Газпром и уже непосредственно ждать оплаты. Эти займы, они целевые, да, они необходимы для решения именно задач компании «Газпромнефть», то есть это не какие-то непонятные да, нам организации, это все дочерние компании, которые находятся в одной связке, поэтому это очень низкорисковое финансирование, поэтому Призываю вас поучаствовать да, и профинансировать вот такие подобные проекты. Также в дальнейшем мы планируем, что другие коммерческие компании, да, которые не участвуют в тендерах, но при этом выполняют вот такие вот целевые задачи, тоже смогут получать финансирование на нашей площадке. Немного про условия, да, непосредственно этого проекта. Здесь у нас 9% годовых, со временем ставка будет расти, но пока мы стартанули с такой небольшой ставочки и уже выдали один займ этой компании. Компания называется ЦЗС, как раз для того, чтобы они осуществили поставку «Газпром». Займы будут выдаваться на номинальный счет, то есть, это в рамках нового федерального закона и возвращаться уже будут на другой номинальный счет, и где бенефициарами является компания Пенеза, Соответственно, ничего с этими деньгами не произойдет. Мы, являемся, мы владеем как бы этим счетом и в дальнейшем эти деньги мы будем отправлять инвесторам после того, как произойдет возврат. В данный момент у нас стоит 0% дефолта, потому что мы уверены да, в компании в ТЗС. Компания является группой «Газпрома» и однозначно «Газпром» расплатится со своим поставщиком. Здесь мы провели небольшой анализ. да, Мы посмотрели, что если вы пойдете и будете, например, откладывать деньги в депозиты, да, как и юридическое, как и физическое лицо, или захотите купить облигации, то э, разница в доходах будет очень-очень минимальная, то есть э, 9% годовых это все равно выше, чем использование каких-то других инструментов. Вот, еще раз повторюсь, финансировать могут участвовать юридические лица в том числе. Поэтому если ваша компания захочет заработать дополнительные проценты таким способом, то, пожалуйста, приходите и финансируйте. Финансируйте этот проект, да, он коммерческий, он в связке идет с площадкой ДПГБ и «Газпромнефтью». И также вы можете финансировать обычных участников компании, которые... Берут у нас тендерные займы и кредиты на исполнение. Сейчас у нас а, процентов составляет 1,2%. Мы очень-очень тщательно рассматриваем а, всех участников, которые берут у нас деньги на исполнение. И а, за последние вот, с декабря после пандемии мы активно а, этот продукт а, заново начали продвигать у нас нет ни одного невозврата. То есть все денежные средства возвращаются, и только 30% заемщиков попадают в личные кабинеты к инвесторам на рассмотрение. Поэтому приглашаю вас быть инвестором и также еще быть заемщиком, брать активно кредиты на исполнение, потому что здесь без дополнительных средств действительно не обойтись, особенно если вы берете какие-то крупные контакты. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я здесь говорила про такие инструменты, как поиск, да, который есть у нас на площадке. Этот инструмент доступен всем, у кого есть лицензия. Там вы можете проверять контрагентов. Также вы можете посмотреть анализ самой закупки и анализ вашей ниши. И платформа opinionza.ru. Это уже платформа, которая есть. Она есть по ней, информация на площадке OTC, когда вы смотрите закупку, да, и, и там необходимо какое-то обеспечение, то есть кнопка перехода на этот сайт как раз для того, чтобы вы это обеспечение могли получить. Вот. Поэтому обращайтесь. Буду рада ответить на ваши вопросы. Мой номер телефона мобильный, моя доступна, доступна по WhatsApp, на почте. Ну и, в принципе, можете позвонить на общий номер спросить Валерию, вам ответят. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Так, ага. я почему-то не могу перейти к вопросу, извините. Так, ну вопросы все в основном связаны с темой. Юлия сейчас к вам подключится, еще расскажет, что обещала. Так, а в чате... Юля, давай. Так, кому нужна информация на почту, пришлите, пожалуйста, на... пришлите, пожалуйста свою почту. Я про пенензу все отправлю. Все, я прощаюсь. До свидания. Всем пока. Добрый день, уважаемые слушатели. У нас с вами запланирована еще одна тема, тема, которую вы так активно спрашиваете в чате. Дело в том, что у нас два основных вопроса на сегодняшний вебинар. Первый вопрос его рассмотрела Валерия, вопрос об увеличении продаж. И следующий вопрос, который у нас запланирован в рамках вебинара, это нововведение. И нашим сегодняшним вебинаром мы начинаем цикл лекций про нововведение законодательства о контрактной системе и в целом про порядок участия в закупках. В одном из следующих вебинаров мы с вами более подробно рассмотрим напротив изменения по 223 федеральному закону. Итак. Сейчас я включаю свою презентацию. Мы сегодня с вами сделаем упор на 44-й федеральный закон. Мы поговорим про то, какие изменения уже работают сегодня. Буквально недавно вступил очередной пакет изменений в силу в июле месяце. И какие изменения произойдут уже в 2022 году. Сразу хочу заметить, что это, пожалуй, такие коренные изменения, они заставят нас, буквально, не побоюсь этого слова, работать абсолютно по новым правилам, с новыми требованиями, условиями. И, соответственно, нам заранее нужно подготовиться к участию. Нам важно понимать, как это все будет работать и каким образом нам предстоит с вами жить с позиции участника закупок в новых реалиях. Но обо всем по порядку. Вот здесь вот я сегодня, точнее, я скажу самые такие глобальные, на мой взгляд, изменения. И дам свои комментарии в отношении этих изменений. Основные нововведения с 2022 года, я думаю, вы, возможно, их уже слышали, знаете о них. Это сокращение числа способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей. Если мы сейчас с вами все абсолютно способы закупок по 44-му федеральному закону возьмем, открытые, закрытые, закупки с ограниченными участиями, мы с вами насчитаем 11 закупок. И, собственно, достаточно давно уже назрела такая проблема, такой вопрос к этой части закупочного процесса что во многом процедуры дублируют друг друга, во многом нецелесообразно проведение закупок с учетом таких способов. Ну и вот наконец-то законодатель пришел к выводу о том, что нужно сократить, сократить количество закупок. Останется всего лишь три вида процедур. Это будет запрос котировок, конкурс и аукцион. Три вида закупки. Но здесь вот важный нюанс заключается в том, что еще останутся и подвиды, этих закупок. То есть фактически мы с вами, соответственно, с основными видами процедур будем работать. И плюс мы еще берем во внимание и под виды этих закупок. Возможно, в дальнейшем будет и вовсе сокращение до таких неких базовых моделей проведения процедур. Но сейчас... Законодатель пошел по несколько иному пути и говорит нам о том, что внутри вот эти вот базовые процедуры, они будут видоизменены, будут упрощены. В чем заключается упрощение? Во-первых, упрощение заключается в том, что исключается документация о закупке. Документация о закупке не будет, будет только извещение. Но опять же с поправкой на то, что к извещению о закупке прикладывается, сведения прикладываются в виде проекта, контракта по-прежнему. Это будет и сведения об обосновании начальной максимальной цены контракта. То есть здесь вот я хочу такой э, комментарий некий дать. Э, скорее всего... По своему виду для участника закупок мало какие изменения произойдут. Документация останется прежней, но будет носить наименование извещения. Радует то, что, во-вторых, происходит упрощение, унификация в части формирования самой заявки на участие в закупке. Уже, точнее, еще начиная с 2019 года, говорили о том, что произойдет, собственно, приведение к некому общему знаменателю заявки на участие в процедуре, и, соответственно, участнику закупки достаточно будет только заполнить некую такую типовую форму, причем заявка будет практически полностью в автоматическом режиме заполняться, останется прикрепить только, например, конкретные показатели, если речь идет про закупку, где необходимо указать конкретные показатели по товарам, работам, услугам. То есть здесь, соответственно, у заказчика, как это предполагается, остается все менее, все меньшее количество возможностей для того, чтобы какие-то свои дополнительные условия, требования, правила включить в саму документацию закупки. Ввиду того, что и документация по процедуре, которая будет носить наименование извещения, и заявка участника, они будут иметь типовые формы. И э, от этих типовых форм нельзя будет уже э, шагать вправо-влево. Итак, сейчас посмотрю, есть ли у нас вопросы. Так, нет, вопросов пока нет, ну, тогда мы с вами продолжаем. А, далее. Введение рейтинга деловой репутации участника закупки. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос, а что же это за зверь, что же это за рейтинг. Предполагается, что под рейтингом деловой репутации будет пониматься совокупность оценки опыта участника закупки зарегистрированного обязательно в единой информационной системе. То есть все по классике. И, собственно... В автоматическом режиме на основании сведений, которые есть в реестре контрактов об участнике закупки, сведения по рейтингу деловой репутации будут формироваться. То есть, таким образом, участнику важно, важно поставщику нарабатывать опыт для того, чтобы опыт пошел ему в зачет и для того, чтобы положительный рейтинг был сформирован. Установление универсальной предквалификации. Ну вот это нововведение, конечно, нравится в кавычках, можно так выразиться. Установление универсальной предквалификации предусматривает возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 миллионов рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта. В объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной максимальной цены контракта по текущей процедуре. Ну, и, соответственно, здесь опять же все упирается в опыт. По сути, участнику нужно опыт нарабатывать. Ну а как нарабатывать опыт, когда э, такие пути э, наработки опыта, они все э, более сложными становятся, все более такими э, извилистыми, и собственно, не, важно, не всегда есть возможность этот опыт приобрести. Уточнение регулирования вопросов проведения общественного обсуждения закупок и другие нововведения предусмотрены. Конечно же, коренным нововведением для поставщика, для участника это будет видоизменение способов закупок, это будет сокращение способов закупок до трех процедур. На сегодняшний день есть уже первые изменения в части формирования заявки на участие в закупке. С 1 июля текущего года в составе заявки не нужно указывать ИНН-учредителей, однако я по-прежнему сталкиваюсь с тем, что в форме заявки на участие на электронной площадке все осталось по-прежнему, и там, где это поле обязательное, все равно нужно ИНН-указать. Но вот знаете, что такие изменения произошли? они уже действуют, и если, например, площадка специально не требует, не оставляет под ИНН-учредителей э, единоличного исполнительного органа э, специальное поле, которое является обязательным, вы эти сведения можете не указывать. Если вы все равно их укажете в составе заявки, если площадка сама требует эти сведения указать, то есть поле является обязательным, то в этом случае сведения укажите, приложите в виде отдельного документа, либо заполните в окне на электронной площадке. Ошибка это тоже являться не будет. Ну, в этой части из моей личной практики расскажу, что у меня отдельный файл есть по компании, где указаны все реквизиты компании, то есть такая некая анкета компании. Во вторую часть заявки я эти сведения прикладываю, и в этой же анкете у меня указаны сведения учредителей по номерам ИНН, и ИНН руководителя организации. То есть здесь ну, особой сложности в этом я не вижу. С 2022 года произойдет сокращение сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. Вообще о том, что сроки по оплатам нужно сокращать, говорят достаточно давно уже. И в этом году получатели средств федерального бюджета уже сроки по оплате сократили, то есть для этих отдельных категорий организаций при проведении закупок данными субъектами срок оплаты сокращен. Так вот, с 1 января 2022 года такие изменения они коснутся абсолютно всех заказчиков должен составлять не более 15 рабочих дней. Срок оплаты будет с даты подписания заказчиком документа о приемке. С 1 января 2023 года этот срок сократится до 10 рабочих дней. Сейчас напомню, что если закупка проводится на общих основаниях, то в течение 30 дней оплачивает заказчик работы, услуги, товар по контракту. И вот, соответственно... 15 рабочих дней, но по факту, если мы берем с вами рабочие дни, это получается 3 недели, что, собственно, тоже ну, не такой уж, на мой взгляд, короткий срок. Хотелось бы стандартно выполнить работу, подписать акты и в течение трех рабочих дней, например, получить оплату. Но нет, пока вот так вот постепенно сокращают сроки. В начале до 15 рабочих дней, а дальше уже с 23 года до, 20, до 10 рабочих дней. И отдельное внимание у нас, как всегда, заслуживают субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. С 1 января 2022 года с 15 рабочих дней до 10 рабочих дней срок оплаты сокращается, что фактически означает то, что в течение двух недель заказчик оплатит, Работы, товары, услуги по контракту. Соответственно, здесь опять же мы видим тенденцию по сокращению, по дальнейшему уже сокращению сроков. С 1 января 2023 года сокращен срок оплаты будет для СМП СОНКа до семи рабочих дней. Ну, меня лично эти нововведения очень-очень радуют, так как порой приходится даже с учетом относительно небольших сроков заказчика все равно в этом плане, у заказчика уточнять, когда же будет оплата. Ну, надеюсь, что в этой части все-таки заказчики будут соблюдать все сроки оплаты и будут помнить, по каким контрактам нужно оплату провести, в какой срок. Следующая тенденция, тенденция, которая и предусмотрена для закупок по 44-му федеральному закону. Вот так вот у меня тут опечатка, ее сразу уберу. Тенденция, которая предусмотрена и для закупок в соответствии с 44-м федеральным законом, и для закупок, которые проводятся в рамках 223-го федерального закона. Общая тенденция такая – увеличение закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, 44-й федеральный закон предполагает, что будет увеличен объем совокупного годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций с 15 до 25%. То есть вот тот пласт закупок, который сегодня в размере от сгос от совокупного годового объема закупок заказчика Проводится в размере 15% для участия только субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Он будет увеличен на 10%. И четверть своих закупок заказчики будут обязаны проводить только для СМП и СОНКО. Это по 44 му федеральному закону. Тенденция по 223 федеральному закону тоже по восходящему увеличению. Там тоже есть свои такие определенные планы в отношении с последующих периодов, последующего 22-23 -го, -го года и так далее. И общая тенденция, опять же, ведет к увеличению закупок. Но в части 223 федерального закона это субъекты малого и среднего предпринимательства. То есть здесь ожидается то, что особенно те участники, которые не принимали участие в процедурах, уже и электронные площадки, и иные независимые учебные центры, иные организации проводят, такие просветительские, так сказать, мероприятия, и призывают подготовиться к участию, принимать активное участие именно поставщиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Фактически здесь все равно нельзя сказать о том, что конкуренция будет сокращена. Нет, такой тенденции, увы, увы и ах, не будет. Предусмотрены определенные поправки, поправки о банковской гарантии при закупках субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, по 223 федеральному закону. Вообще про э, поправки э, банковской гарантии говорили тоже уже достаточно давно. Есть и поправки, которые предусмотрены в рамках законоконтрактной системы. Есть и поправки, которые предусматривают свои правила с учетом требований 223 федерального закона. В частности, требования к обеспечительной гарантии по 223 федеральному закону при конкурентных закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства по закону номер 223 ФЗ будут ужесточены. Они будут приближены к правилам требованиям 44 федерального закона. Заказчик будет принимать гарантии из банков по э, перечню. Э, банков для выдачи банковских гарантий по 44 федеральному закону, сведения обязательно должны быть в реестре банковских гарантий. И в гарантию по 223 федеральному закону для обеспечения необходимо включить определенные обязательные условия: не менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок для обеспечения заявок, не менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства для обеспечения договора. У гарантии для обеспечения договора есть нюансы. Не должно быть в ней условия о предоставлении банку судебных актов и подтверждения неисполненных обязательств. И э, в дальнейшем будет утверждена уже типовая форма, типовая форма банковской гарантии для предоставления в качестве обеспечения по 223 федеральному закону. Планируют, что новшество заработают с 1 января 2022 года. Вот здесь вот привожу ссылку, и по ссылке можно всю историю законопроекта проследить, вплоть до соответствующих принятий в силу, вступления в силу. Что касается 44-го федерального закона, 44 й федеральный закон тоже предусматривает свои поправки, так, здесь уже дальше иду, свои поправки по гарантии. Вводится новое понятие, понятие независимой гарантии. В части тех организаций, которые выдают праве выдавать независимые гарантии, произойдет увеличение количества организаций, которые вправе выдавать соответствующие независимые гарантии, в том числе независимая гарантия будет выдаваться в государственной корпорации ВПРФ, и, собственно, Основная структура, она тоже претерпит некие определенные изменения в части, именно обязательности включения в условия независимой гарантии тех или иных требований. Но вот здесь вот пока, конечно же, я бы столь однозначно еще не стала рассуждать, потому что, возможно, будут определенные в этой части тоже свои изменения. Так, мы с вами идем дальше, мы с вами идем дальше и приближаемся к тем изменениям, которые уже активно используются, но э, в практике заказчиков и поставщиков, но по э, этим изменениям возникают вопросы, вопросы и у участников, и заказчики озадачены. Итак, э, этап исполнения контракта. Понятие «этап исполнения контракта» будет активно использоваться уже начиная с следующего года. Само понятие «этапа исполнения контракта» будет закреплено законодательно. Несмотря на то, что, да, вы можете меня спросить, как это так, мы всегда оперируем такими понятиями, как «этапы исполнения контракта», но если мы обратимся к тексту действующего закона, то видим, что этап исполнения контракта, такое понятие по факту законодательно не было закреплено. Но вот наконец-то оно вводится, и вводится оно неспроста, вводится оно ввиду того, что идет планомерная привязка к этапам оплаты. И, соответственно, в части оплаты по контракту с учетом использования электронных систем оплат. Здесь тоже есть свои э, изменения, свои новшества. Отдельный этап исполнения контракта э, – это часть предусмотренных контрактом обязательств поставщика, подрядчика, исполнителя по поставке товара, по выполнению работы, по оказанию услуги в определенный контрактом срок. То есть фактически это означает то, что все этапы по контракту, если контракт предусматривает этапность, должны будут строго прописаны в самом контракте. И никаких отступлений уже от указанных этапов контракта быть не должно. По тем этапам, которые обозначены в контракте, по ним будет происходить оплата. Оплата, которая будет производиться путем электронного актирования, путем электронной приемки изначально. Итак, электронное актирование, несмотря на то, что его... Полное внедрение планируется только в 2022 году, активно уже применяется заказчиком и сегодня. Но применяется оно добровольно заказчиками, за исключением определенных организаций, которые обязаны это актирование использовать в своей работе. В чем заключается электронное актирование? Электронное актирование заключается в том, что происходит приемка товаров, работы, услуг с учетом, Взаимодействие заказчика и поставщика в электронном формате через функционал единой информационной системы. То есть, проще говоря, закрывающие документы выставляются в электронном виде. Происходит подписание двухсторонних электронных документов, закрывающих, тоже посредством электронной подписи, посредством единой информационной системы. Да, презентация по результату вебинара будет. Электронная приемка. Поставщик-подрядчик-исполнитель срок, установленный в контракте, формируется с пользованием единой информационной системы, закрывающей документы. Эти документы направляются в адрес заказчика, и заказчик рассматривает поступивший от поставщика документ о приемке. В случае, если приемка произведена, если нет никаких нареканий по приемке, нет никаких нареканий к документу, который сформировал участник закупки, соответственно, в этом случае происходит двустороннее подписание документа и приемка товаров, работы, услуг. Вот здесь вот я говорю опять же о том, что пока можно смело говорить о том, что до конца этого года в добровольном режиме действует электронное актирование, за исключением тех организаций-заказчиков. Это федеральная организация, определенный список представлен, можно список этот найти в интернете. Они обязаны уже в своей работе, подведомственные им организации, подведомственные ГРБС, обязаны использовать в своей работе электронное актирование. Остальные заказчики, если они хотят, если у них есть такое желание, они могут включить документацию закупки в проект контракта, сведения о том, что будет происходить обмен закрывающими документами посредством электронного актирования. И в этом случае, если такое условие вы обнаружили в проекте контракта, документации закупки, это означает то, что да, заказчик такой некий спусковой крючок нажал, и э, фактически вам нужно будет обмениваться документами в электронном формате. Но первое действие за выставлением электронного документа об оплате за поставщиком. То есть в этой части все стандартно. Как мы обмениваемся обычными бумажными документами, поставщик выставляет документы, Соответственно, заказчик по ним проводит оплату и подписывается с твоей стороны документы. То же самое и в части электронного актирования. Вы увидели в контракте, что электронное актирование по конкретной процедуре предусмотрено. А вы, соответственно, эти документы выставляете посредством функционала единой информационной системы. И когда вы выставляете данные документы, вы обязательную информацию со своей стороны, со стороны поставщика именно, вы включаете в этот документ. Есть, собственно, два основных раздела для заполнения. Это титул поставщика и титул заказчика. Так вот, вы заполняете свой титул, часть информации по закупке, по контракту будет автоматически указана в документе о приемке. ИКЗ, наименование местонахождения заказчика, наименование объекта закупки, обязательные поля, место поставки товара, информация о поставщике, единица измерения поставленного товара, наименование поставленного товара, наименование страны, происхождения поставленного товара. Вот Это тоже очень важно ввиду того, что по всем абсолютно сейчас товарам Требуется при поставке указать страну происхождения товара. Либо, если выделены, соответственно, в контрактах на оказание работ на выполнение на выполнение работ на оказание услуг выделены отдельно товар, по ним тоже указывается страна происхождения товара. Информация о количестве поставляемого товара, стоимость исполненных поставщиком обязательств по контракту. И, соответственно, если это будет закрывающий документ для отдельного этапа, то сведения отражаются не по всему контракту, сведения отражаются только по отдельному этапу. Титул поставщика – это часть документа, приемочного документа для заполнения поставщиком, документа приемки, который заполняется поставщиком При выставлении документа о приемке заказчику. Выглядит вот таким вот образом. Здесь уже мы сейчас с вами видим на слайде печатную форму документа. После заполнения сведений поставщиком есть определенная кодировка. В полной мере считать аналогичным документом о приемке бумажному документу данный Документ о приемке не стоит, потому что есть свои нюансы, есть свои требования, собственно, которые ранее не учитывались при составлении бумажной формы. В ЕИС предусмотрена также возможность и работы с корректировочными документами, если они имеют место быть, соответственно, заказчик может и не принять товар, может потребоваться составления корректировочного документа, все это тоже уже функционирует, уже все это есть в единой информационной системе. Почему я на этом вопросе останавливаюсь достаточно подробно? Потому что, к сожалению, ну, к моему сожалению, возможно, кто-то из участников тоже разделит мое мнение, мы с вами с 2022 года будем лишены возможности выставлять документы стандартно в бумажном виде. Весь документооборот, в части приемки товаров, работы, услуг, он будет производиться в единой информационной системе. Здесь, в этой части, зная, как работает единая информационная система, по возможности я рекомендую, конечно же, заранее выставлять эти документы сейчас, ну и в перспективе уже 2022 года ввиду того, что, к сожалению, мы с вами не знаем, как это все будет работать, корректно или некорректно, или документы будут доставляться с определенной задержкой. Документом о приемке означаются определенные статусы. Статусы эти подсвечены различными цветами, и буквально уже можно сейчас ориентироваться по этим цветам и понимать, на каком этапе находится приемка, на каком этапе находится сам документ. Формируем документ. Документ в нашем личном кабинете, мы его заполняем. Это проект документа подсвечивается серым цветом. Далее, документ направлен к заказчику, находится на этапе рассмотрения на стороне заказчика этот документ. Отказано в приемке: красный цвет. Заходим, уточняем причину в личном кабинете. При необходимости выставляем корректировочный документ. Подписан документ о приемке. все, Документ подписан с вашей стороны, подписан со стороны заказчика. Помимо цветового обозначения можно навести мышку на различные иконки. Вот здесь вот внизу видно иконки, и узнать, что обозначает та иная иконка. На практике с чем еще можно столкнуться? Столкнуться можно еще с тем, что когда речь идет про подписание приемочного документа, например, акта о приемке со стороны заказчика. В этой части ответственными могут быть сразу несколько специалистов. И сейчас мы с вами знаем, что уже есть определенные изменения в части использования электронной подписи. Часть изменений, опять же, вступит в силу, начиная с 2022 года. Физические лица, специалисты организации, они обязаны иметь индивидуальные электронные подписи. Так вот, в части заказчика специалистов заказчика, уже все это активно применяется. И в случае, если у организации заказчика несколько ответственных специалистов, которые должны осуществить приемку, то в этой части нужно дождаться подписания всеми ответственными лицами документа. Только тогда документ будет в статусе подписан, и только тогда у документа будет иконка в виде вот такого вот э, ключа в кружочке полном. Если вы видите ключ, но кружочек не полностью э, имеет очертания, тогда это означает, что пока еще не все специалисты ответственные подписали документ. Так, ну здесь вот порядок. Порядок электронной приемки еще можно будет подробно с ним ознакомиться, но в принципе достаточно все просто и понятно. И плюс у нас отдельный вебинар по приемке по электронному актированию уже был, поэтому на этом вопросе я подробно не останавливаюсь. Далее, так, вот мотивированный отказ форма. Следующее нововведение, и уже часть этих нововведений она вступила в силу, часть, часть этих нововведений вступили в силу, часть нововведений вступит в силу с 2022 года. Что мы имеем на сегодняшний день? Электронное обжалование в ЕИС уже действует с 5 июля, если мне не изменяет память, Да, с 5, с 5 июля 2021 года. То есть предусмотрено. То, что участник закупки посредством функционала единой информационной системы может обжаловать действия заказчика, то есть направить жалобу через ЕИС. Если вы уже этим функционалом пользовались, успели воспользоваться, пожалуйста, поставьте «плюс». Если пока еще не воспользовались функционалом, поставьте «минус». Я скажу, что пока еще я таким функционалом не пользовалась, ну просто не было потребности, не так много времени прошло, жалобы еще в течение этого периода не направляла. Поставьте, пожалуйста, плюс, если уже успели направить жалобу. можете кратко поделиться своими впечатлениями. Если нет, поставьте, пожалуйста, минус в наш чат. Но я пока продолжу. То есть фактически, да, достаточно удобно должно быть реализовано в части именно самой возможности направить жалобу через функционал единой информационной системы. Так, пока, пока еще нет, пока минусы. Ну вот я аналогично, тоже пока еще этим функционалом не пользовалась. Структурированный электронный контракт. Предполагается, что в электронном контракте который впоследствии тоже будет в автоматическом режиме заполняться в единой информационной системе, будут свои э, точно обозначенные разделы, свои точно э, обозначенные э, соответствующие э, сведения, соответствующая информация, и э, это будет в полной мере типовой контракт. В случае применения структурированного электронного контракта у заказчика будет исключена возможность носить свои какие-либо правки. Ну и, соответственно, на основе структурированного электронного контракта, на основе этапности, в том числе исполнения работ, оказания услуг либо поставки товаров, будет производиться автоматическая оплата. В том числе будет происходить автоматическое начисление неустойки, если неустойка имеет место быть. Ускорение и упрощение направления уведомления о расторжении контракта через единую информационную систему с использованием ЕРУС в части использования на этапе заключения контракта, на этапе исполнения контракта функционала единой информационной системы. Здесь участнику закупки важно понимать, что пока да, мы работаем на площадке. Заказчик уже всецело работает в части заключения исполнения контракта в личном кабинете единой информационной системы. И, собственно, нас с вами это тоже ожидает, ожидает буквально в недалеком будущем. И будем мы с вами тоже работать в единой информационной системе, это совершенно точно. Одностороннее расторжение контрактов ЕС предполагается то, что процедура будет автоматизирована и соответствующей заинтересованной стороне, стороне участника закупки, не заинтересованной, скорее, более, наверное, заказчик заинтересован, но, тем не менее, стороне участника закупки будет приходить автоматическое уведомление, уведомление о расторжении контракта. Заключение контракта, возможно, будет с любым участником в единой информационной системе. Опять же, это предполагается то, что э, контракт формируется в ЕИС, э, две стороны, и сторона заказчика, и сторона участника закупки работают с контрактом в единой информационной системе. И, соответственно, э, любой участник, который имел отношение к самой процедуре, э, с ним, возможно, будет посредством функционала единой информационной системы заключить контракт. Но здесь, конечно же, нужны свои определенные изменения в этой части со стороны законодательства. Но я думаю, что раз такие планы есть, изменения в законодательстве также не заставят себя долго ждать. Так, про универсальную предквалификацию мы с вами сказали уже. Сокращение способов закупок тоже мы с вами рассмотрели. «Однократный жалоб на документацию». Планируется, что в 2022 году однократно можно будет пожаловаться на документацию закупки. Исключена возможность многократного обжалования со стороны участников закупки. Соответственно, есть вопросы, есть претензии, однократно можно пожаловаться. Обоснование начальной максимальной цены контракта путем запросов ценовых предложений через единый реестр участников закупок. Часть обоснования начальной максимальной цены контракта уже сейчас действуют свои определенные требования и нововведения, особенно это касается тех закупок, по которым по предмету которых заказчики обязаны соблюдать определенные квоты, квоты по отечественным товарам. Так вот, если закупка попадает под понятие квотируемые закупки, Проще говоря, если тот товар, который закупает заказчик, либо закупает заказчик работу, услугу с использованием товара, попадает под определенный перечень, а перечень этот по 44-му федеральному закону предусмотрен в рамках постановления правительства 20.14. В приложении есть перечень товаров. Соответственно, заказчику необходимо достичь так называемую определенную квоту, то есть процентное соотношение стоимости закупок именно отечественного происхождения. Под отечественное происхождение попадают товары, которые производятся на территории ЕС, ну и сюда, соответственно, входит также Россия. И в случае, если, например, у заказчика по определенной потребности по товару. Вот, например, закупает заказчик лифт. Лифт есть в перечне квотируемых товаров. Так вот, в случае закупки лифта заказчик обязан соблюсти квоту и закупить в определенном проценте в течение года от стоимости товара именно происхождения стран ЕАЭС. То есть, соответственно, здесь, казалось бы, для участника это дополнительная информация. Но нет. Во-первых, это напрямую влияет на отечественного производителя. Если вы являетесь отечественным производителем, имейте в виду, что отечественные товары получаются большие преимущества по отношению к иностранным товарам. Сюда, опять же, повторю, относятся и товары, произведенные на территории стран ЕС, Евразийского экономического союза. Плюс, следуя данным тезисом, дополнительное условие возлагается на заказчика. Заказчики при обязанности соблюдения норм квотирования по определенным товарам особым образом обосновывают начальную максимальную цену контракта. Вот, Например, по промышленным товарам заказчики обращаются к производителям, сведения о которых, о самих производителях об их товарах включены так называемый реестр государственной информационной системы промышленности. Этот реестр ведется сайтом Минпромторг, и можно в абсолютно открытом доступе посмотреть сведения. Я привожу всего лишь один из примеров, потому что есть еще и, например, реестр радиоэлектронной продукции. Достаточно большие перечни товаров входят именно в эти реестры. И, соответственно, так как заказчику нужно выполнить определенную квоту, и нужно соблюсти все условия, чтобы товар, закупаемый, в итоге попал в эту плоту, заказчику в соответствии с нормами законодательства нужно особым образом сформировать начальную максимальную цену контракта. И заказчику исполнения этих норм, он обращается именно к тем производителям, которые включены в реестр соответствующей э, системы. То есть, это, например, может быть э, государственная информационная система промышленности, это может быть реестр радиоэлектронной продукции. Опять же, сведения есть на сайте Минпромторг. И, соответственно, здесь уже есть своя практика, правда, она небольшая, так как все-таки с этого года нормы применяются. Есть свои условия, требования, но э, обращайте обязательно внимание на то, какой вы предлагаете товар. Являетесь ли вы производителем, являетесь ли вы поставщиком. Если вы являетесь поставщиком, но предлагаете товар, который производится на территории России, например. В этом случае, опять же, попадает ли ваш товар соответствующим постановлениям, соответствующие реестры. Если да, то какие действия от вас требуются. В части включения продукции в государственную информационную систему промышленности пока еще такой некий переходный период действует. Многие заказчики сами всячески избегают, избегают необходимости закупать именно такие товары, которые включены в реестр, но впоследствии 20 Второй, 23-й год доля, квота от общего э, количества закупаемых товаров по сумме, по цене окончательной, она будет возрастать. Есть, например, товары, по которым квота на 21-й год установлена 50%, а в 22-м году это уже квота 70%. То есть здесь, к чему я это все говорю, как бы резюмируя вышесказанное, Нужно позаботиться заранее о том, чтобы обеспечить себе дальнейшее участие в закупках. В противном случае, если не включить вовремя товары в соответствующие реестры, к сожалению, заказчики будут обращаться к другим поставщикам и будут закупать у других поставщиков, потому что товары их включены в соответствующие реестры, и для заказчика есть возможность соблюсти квоту. Поэтому заранее занимайтесь этим вопросом. Скажу так, что есть у меня компании, которые, с которыми тоже сотрудничаем в качестве, точнее, в части включения продукции в государственную информационную систему промышленности, например. Есть у кого этот вопрос решается за пару месяцев, это короткий срок, а есть те организации, те производители, у которых, к сожалению, вопрос растягивается на полгода, потому что тоже процесс этот, увы, долгий. Итак, уважаемые участники вебинара, мы сегодня с вами запланировали к рассмотрению часть изменений по 44-му федеральному закону. Это одни из основных изменений. Мы с вами нашим сегодняшним вебинаром начали цикл лекций, который посвящен изменениям в целом в сфере, в сфере закупок. Это изменения и контрактной системы, и изменения закупок в соответствии с 223-м федеральным законом. Следите за нашими анонсами. Совсем скоро мы опубликуем анонс нашего следующего э, вебинара. По предквалификации, да, только закупки э, более 20 миллионов рублей. Универсальная предквалификация. Так, ну и э, еще не забывайте про дополнительное понятие, это рейтинг деловой репутации. Ну здесь вот все-таки, конечно же, мы ждем таких более конкретных, Определений конкретных понятий, с чем будет связана деловая репутация. Ну, надеюсь, что уже в одном из следующих вебинаров я дам на эту тему более подробное объяснение. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в нашем вебинаре. Я желаю вам хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Да, нововведения уже многие работают, они на слайдах обозначены, с какого числа и. Я посмотрю еще раз презентацию. Если что-то непонятно и сложно, то обязательно удачную. Так, я вот заметила вопрос от Александра. Александр, пожалуйста, дайте знать, если вы еще не вышли. Я отвечу на ваш вопрос сейчас по поводу э, ситуации, когда есть вероятность попадания в РНП. Вот здесь вот как единственный вариант, как я вижу, это возможность варианта расторжения. Возможность варианта расторжения контракта по соглашению сторон. То есть в этом случае нужно заказчика, необходимо, во-первых, ситуацию обрисовать так, как есть. Я бы здесь ничего не скрывала, уточнила бы, что именно что. Произошел резкий скачок цен, все-таки это такая ситуация, которая бывает. И единственный вариант договариваться о расторжении контракта по соглашению сторон. Можно реализовать в рамках контракта частичную поставку, в этом случае у вас контракт будет частично закрыт, после реализации частичной поставки. Опять же, расторжение по соглашению сторон. Если правильно оформить расторжение именно по соглашению сторон, то включение в РНП вам не грозит. Со стороны заказчика, если будут возникать вопросы, будут ли к нему какие-то санкции, какие-то... Вопросы со стороны контролирующих органов тоже здесь должно быть совершенно точное понимание, что санкции не применяются в том случае, если оформлено расторжение контракта по соглашению сторон, и в контракте, соответственно, указана на причина, например, исчерпана потребность в соответствующих товарах. Ну, по формулировке, конечно, здесь нужно будет обязательно дать э, отсылку и на 44-й федеральный закон, как на возможность расторжения контракта, и на гражданский кодекс о, э, в окончании действия соответствующих обязательств по контракту. Так, так, ну все вроде. Это единственный вариант. Единственный вариант по соглашению сторон, потому что в противном случае все остальные варианты они грозят включением поставщика в РНП. Какие аргументы есть у заказчика? Только по соглашению сторон, ввиду того, что под форс мажоры это, увы, никак не попадает. Здесь такого заключения о том, что это форс мажорные обстоятельства, нельзя будет получить. Договариваться с заказчиком и расторгать по соглашению сторон. Только так. Остальные варианты, они грозят участнику включением в РНП. Итак, вижу, что все вопросов больше нет. Если ли какие-то... Да, частично можно поставить, у вас частично контракт будет закрыт в объеме исполненных обязательств, а далее вы расторгаете контракт. Но опять же, это э, расторжение по соглашению сторон. При частичной поставке, э, при, э, при сочетании частичная поставка по контракту Расторжение дальнейшее по контракту по соглашению сторон вы включены в РНП, не будете. По другим вариантам, в случае одностороннего отказа, здесь уже риск есть включение в РНП. Сейчас я напишу адрес электронной почты в наш чат. Если какие-то вопросы, возможно, появятся уже после нашего вебинара, можно будет их адресовать. Отказать могут, это право заказчика. Здесь напрямую нужно контактировать с заказчиком и напрямую ему обрисовать ситуацию, найдите ответственное лицо в части исполнения заключения контракта и э, уточните вот этот момент, все-таки нужно их уговорить, у них есть такая возможность, только просто, скорее всего, заказчик опасается санкций для него, но в случае расторжения по соглашению сторон санкции для заказчика никакие не применяются. Здесь, скорее всего, заказчик не хочет дополнительных, действий со своей стороны, поэтому он не желает. Если вы поставите частично, далее заказчик расторгнуть в одностороннем порядке из-за неполной поставки, вот здесь вот как раз есть риск включения в РНП. Поэтому вот именно из-за того, что расторгается в одностороннем порядке, я рекомендую вам... Заранее договориться с заказчиком о расторжении по соглашению сторон. В одностороннем порядке, когда вы расторгаете контракт с заказчиком, при обжаловании соответствующих действий заказчика, здесь есть риск, что все-таки правда будет не на вашей стороне, и участника закупки впоследствии включат в РНП. Поэтому такого варианта я бы все-таки постаралась избежать. Напишите соответствующее уведомление, То есть не просто договоритесь с заказчиком по электронной почте, обычной связью почтовой, чтобы вся ваша переписка была зафиксирована. Впоследствии это будет в вашу пользу. Только по соглашению, да. Вариант только по соглашению сторон. Тогда ни к вам, ни к заказчику претензий никаких не будет. Просто понимаете, по закону заказчик, если он расторгает в одностороннем порядке, он обязан, его дальнейший следующий шаг, он обязан направить сведения в контролирующий орган для включения информации о поставщике в РНП. И вот здесь, вот, конечно же, вы вправе обжаловать данную ситуацию, но факт остается фактом, произведена неполная поставка, Стороны не договорились, заказчик правомерно со своей стороны направил обращение в контролирующий орган и поставщика, как последний шаг, увы, включают в РНП. А при соглашении сторон заказчик сведения не направляет в контролирующий орган. Так, ну, я надеюсь, что я дала исчерпывающий ответ. Большое вам спасибо, всего доброго, до свидания.